Хорошо, дальше. Злоупотребление лекарствами. Вот я уже как раз как говорила про лекарства, я немножко уже затронула, немножко еще, еще раз пройдусь. Ничего не пьем без назначения врача. Вот, если что болит, не заглушаем боли безбаливающим, а стараемся узнать и устранить причину. Здесь тоже расскажу одну историю из личной жизни, чтобы было более наглядно, потому что обычно, когда вот такие вот мы читаем фразы, мы как-то обычно, они у нас в голове не вкладываются, а если еще рассказать какую-то историю, то это как-то больше в голове отпечатается, и может быть, вы как-то восприньтесь по-другому. Так, я когда ездила в Россию, мы ездили оформлять документы, как раз мы расписались с мужем, и из Таиланда мы возвращались, чтобы поменять паспорта. И мне пришлось немножко помотаться между Волгоградом и Новороссийском. И вот в поезде я ехала как раз из, Волгограда, из Новороссийска в Волгоград, и меня продуло. И у меня начал болеть низ живота, а, а там у него серьезный рост. родители, у моего мужа, они меня срочно в больницу пекли, потому что у них там главврач знакомая. Ну и у меня бегом вот так вот. А у меня уже как бы все прошло, а я осталась в больнице. И там была девочка, которая вот мне прямо на сильно запала в душу, я, ну ее история. Ее готовили на операцию, девочки 21 год, ее готовили на операцию по удалению женских органов. Вы представьте, потому что два года назад у нее начались боли, и она начала пить обезболивающее. Она прекратила пить обезболивающее, у нее возвращались боли, и она два года просидела на обезболивающей. Привезли ее уже на скорой, когда там уже воспалительный был, очень серьезный процесс, и там как бы все в таком состоянии, что уже все, только оперировать. То есть все, все надо было вырезать. Но я еще об этом поговорю, да, отдельно. Я там лежала, так меня не лечили, а просто наблюдали в течение недели. Мне заняться было нечем, поэтому я начала с, там общаться с теми, кто лежит в больнице. Ну, там еще несколько было человек, которые готовили к операции. В результате операцию не сделали никому, потому что все пошли на поправку. Я там всем поделала настроение, и вот на вот этом хорошем настроении, хорошем подъеме все начали восстанавливаться. Врач заходила, она потом сказала, говорит, девочки, я не знаю, что вы делаете, но делайте это дальше. Потому что вот тебе операция уже не нужна, тебе тоже, а вот тебя вот, кстати, тоже. По твоим анализам у тебя идет восстановление, так что, может быть, мы тебя вытащим. Это на самом деле, да, это было что-то удивительно такое, да, вот как вот позитивные эмоции вот воздействовали на вот восстановление людей. Это было на чудо на какой то похоже. Там одной женщины сразу тоже ее положили в больницу, а у нее болела не живота, а вообще болела поясница. А так как я до этого только как раз прошла курс тайского массажа, начала практиковать, я говорю, ну-ка, покажите мне. Что-то как-то вы, э, как выходит, больше похоже, что у вас с проблема, а не по-женски. Она поворачивается, ложится, у меня красава базамчик был, я ей массаж креса сделала, там нашла, где у нее защемление нерва, нерв освободила, базамчиком смазала, все день деньги выписали, потому что у нее по-женски не болело, у нее там защемление было, да. То есть так вот, как интересно все было. Так вот, вот история про эту девочку. Вот если что болит, не заглушайте боль. Обезболивающее, оно не решает проблему, обезболивающее не снимает воспаление, обезболивающее просто затыкает наш организм, наш организм кричит «Эй, у меня проблема, помоги мне», а ты говоришь «Заткнись ему обезболивающее». Вот давайте не будем пить обезболивающее, будем стараться как раз таки решить проблему. Обезболивающее можно выпить, чтобы как-то дойти до врача, да, чтобы было не так больно, но не надо просто заглушать боль. Да, Оксана, да. Многим из-за меня отменили операцию, я знаю, я стараюсь. Я, да, да. Спасибо, Оксана. Вот, и следующий тоже очень важный, важный момент, о котором многие не задумываются. А, читаем побочные действия. И если побочные действия перевешивают лечебный эффект, просим врача подобрать менее вредный аналог. Вот кто, а, кто так делает? Поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Кто так делает? Пришли к врачу, врач вам назначил, а вы читаете и говорите, а нет, я это пить не буду, а здесь слишком много побочных действий. А вы можете мне аналог с меньшим количеством побочных действий подобрать? Кто-нибудь так делал в своей жизни? Я думаю, что нет, это вообще не принято. Нас, нас так не учили, так не принято в нашем обществе, а я так делаю. У меня просто выхода нет, потому что я половину Вот, Ольга, правильно, у тебя вот как раз вот фамилия мудрая в тему. Правильно делаешь. Я и ребенку половину отменяю, и себе, вот у меня бабушка когда болела, когда я пришла, там посмотрела, что ее выписала, половину просто убрала, заменила травами, да, там ей мочегон их выписали, она, у меня бабушка была сердечница, да, царство небесное, она недавно умерла. Когда она вот, у нее 75 лет, у нее был кризис, я приехала, она уже была лежащей, и я посмотрела, ей выписали мочегонные, которые побочные действия, это как раз-таки э, на сердце, а у нее с сердцем проблема. Бабушка, кто что это все выписал? Так, это убираем, это убирает. Она, она лежала, находить не могла, у нее выбора не было. Как? Как? Я говорю, так, бабушка, я знаю все. В итоге вместо этого там заменила травельными сборами, да, там такие вот русские были, там тибетские травки, там все, что нашла, да, я это вот, свой комплекс сделала, все, и в итоге... В результате она через две недели у меня уже бегала. И врачи, которые сказали, что все, бабушка, готовьтесь, уже вот заказываете место на, на, на кладбище, да, и все, как бы вам уже скоро уходить, мы вас не вытащим, я ее вытащила, она еще прожила после этого больше десяти лет. Вот, поэтому очень многие лекарства загоняют нас в могилу. Ну, это если пожилые люди, да, а если мы молодые, они просто повышенные действия, они прикрывают этот эффект. Просто почитайте. Почитайте, чем они могут нанести. У многих, как говорят, у многих побочные эффекты не проявляются. Ребята, у меня как раз такая ситуация, то что у меня проявляются все побочные действия. Это как раз особенность моего организма, от которого я никуда не могу идти. И я вынуждена. И если у вас нет такой особенности организма, организме, то не значит, что вы должны себя травить. Да, это сейчас вот не проявится, это проявится потом. Лекарства, вот, если почитать, вы знаете, такая есть хорошая оптимическая информация, там режим вывода, там вот время вывода лекарств из организма, там, сутки, да. Это все брехня. Извините за <с No> меня за, за, за грубые слова, да, но я э, много слышала истории, много людей у меня у самой, э, вот по, после, после вот Мо... Кесарева, да, когда мне закачали просто химией под завязку, э, там реанимация тоже была, тоже мне там, я не знаю, что, я потом попросила список того, что, я просто не могла понять, у меня а, были симптомы вообще разных болезней, врачи не знали, что со мной делать, а, потому что а, у меня температура держалась 39, и у меня болело все, у меня были адские бури во всех местах, там это вообще было ужасное состояние, и когда это произошло, я попросила, дайте пожалуйста, не список того, что в меня влили. И я начала гублить, и все вот побочные действия я увидела у себя. Я сказала, они пытались продолжить меня лечить. Ну, как же так у вот? пациент 39, температура, критическое состояние, надо же вытаскивать, надо же еще ее пичкать. Я сказала, стоп, не надо мне больше ничего давать. Стоп, пожалуйста, пустите меня домой. Я приеду к себе в Кутаю. я там знаю, я там доберусь до склада, я знаю, что мне пить, я знаю, что мне делать. Просто я не рассчитывала, что меня покеселяют, да, я рассчитывала зародиться сама, вынужденно пришлось сделать операцию, и как бы все, да. Я не приготовилась к кесареву, я готовилась к натуральным родам, я сама взяла с собой курку-курку мою иванскую, да, чтобы восстанавливаться там, прочие такие вещи. Я была не готова к кесареву, я говорю, ребят, пустите меня домой. И я написала расписку, я приехала и за неделю, я э, смогла с, снять жар, снять жар, и у меня начали потихоньку проходить боли. Да? Я потом три месяца не ходила, потом долго себя восстанавливала. Так вот, через два года, представьте, да, постепенно, так я не могла ходить, не могла двигаться полноценно. Я только через два года, вот начала нормально двигаться, хоть как-то на йогу пошла. Да? У меня после активной активности, да, у меня моча пахнет теми лекарствами, которые меня вкалывали. Вот вам и вывод, вывод лекарства из организма сутки, вывод лекарства с организма две недели. А то, что это оседает в суставах, в костях, в сухожилиях, в мышцах, особенно если они неподвижные. И выходят они оттуда только если вы начинаете как-то двигаться, какую-то активность делать. Да? Вот я пила много трав очистительных, они не пробивают. Если э, там идет застой лимфы, и если это не двигается, да, нет э, циркуляции лимфы, то лекарство не поступило, не может пробиться. То есть надо совмещать и двигательную активность, чтобы вывести это все из себя, и плюс еще дополнительно детокс-программы. Вот. Так что побочное действие очень важно читать и понимать, что вам дают. Когда я была э, в положении, меня искусали муравьи, у меня аллергия на муравьев, и у меня отекла нога практически э, ну, полностью, причем укусили у меня за стопу, а отек пошел всей ноги. Раздуло. Это, конечно, было страшно, я испугалась, вообще не знала, что это, муравьи, не муравьи, а у меня уже был 7-й, 8-й месяц? И я прихожу к, к врачу к своему, она говорит: Ну, все, давай пить антиперетики. И выписывает мне: я читаю. Тут же у меня с собой был ноутбук, я тоже вбиваю название в ноутбук, смотрю по обычной действию. Я говорю, а вы уверены? ребят, вы что, не видите, я беременна, куда? Она говорит, ну, у тебя же вот, вдруг это как-то на пойдет. я говорю, Скажите, а можно это заменить? натуральным антиперитикам. Анток, например, <смех> яранжет например, Антоджи вбивает в поиск, 5 минут читает, говорит, да, вполне можно. И я вернулась домой, потому что я знаю, что Яранджет, он более безопасный по сравнению с тем препаратом, который мне хотели дать. И я довольно быстро это все устранила. Вот, поэтому мы э, обязательно читать рабочие действия. И очень часто бывает, что когда вы приходите на лечение к врачу, вам выписывают вообще э, самый дешевый препарат. А есть более дорогие аналоги, у которых гораздо меньше э, побочных эффектов. Ну, вот здесь, кстати, вот я сейчас сказала и задумалась, так было, когда я была в России. Сейчас я часто встречаюсь с обсуждением, что наоборот врачи выписывают более дорогие лекарства, и есть аналоги более дешевые, э, которые также эффективны, у которых тоже бывает, что у аналога подешевле могут быть... Э, меньше побочных эффектов. То есть вот здесь вот э, не ориентируйтесь на цену, а спросите у врача, есть ли аналог этого препарата, но с меньшими побочными эффектами.